Странную сказку за шторами век мне показали сегодня ночью. Если лечь в снег и смотреть на снег, одна из снежинок меня прикончит. Не сразу, конечно. Часа через три. Тонкого, нежного, белого слова. Небо снаружи, ближе, внутри. Дальше нет никакого слова. Думаю, эти ребята не врут, даже если не знают сами. Можно увидеть ее маршрут. Можно почуять ее касание. Глупая сказка наверняка. Но что ясней и еще чудесней Мне показали того ямщика В степи глухой из народной песни. Вижу, как снег начинает тускнеть. Тулуп, телега, лежит, поет Прямо в снегу и смотрит в снег. Молча смотрит и ждет ее. Если лечь в снег и смотреть, смотреть, Если лечь в снег и смотреть назад, можно запомнить ее и спеть. Нужно увидеть ее глаза. Странную сказку за штормами век мне показали сегодня ночью. Если лечь в снег и смотреть на снег, будет тихо, сказочно. Точно. Именно так. Прикончит одна. День, люди, лето. Я ее вижу. Облаком белый колодец без дна. Вот она падает ниже.